Привет. Привет. Как дела? Плохо. Плохо? Э, почему? Много работы молоденек. <laughs> почему? Я говорю по русски немножко, Мой друг этот с Украины. <laughs> как дела, товарищ? Я тебе нет, товарищ. Там москвич, а как тебе товарищ? <laughs> я. я почему? Говорю. Я откуда? Я я? Откуда по русски говоришь? Ой, подбер э -э -э. блюда. <laughs> Вы можете также сказать, я как Хорошо, отлично, лучше чем Я тебе нет, товарищ, пидарас. До свидания.